Доброго времени суток, дорогие друзья, уважаемые зрители, подписчики и новые зрители канала. Давненько мы уже не стримили мафию. Я не помню, на какой серии мы остановились, но уже последнее у нас было давно прохождение. И я наконец-то решил возобновить. Потому что игр у нас еще прохождений в планах очень много. У нас скоро будет Red Dead Redemption. Не знаю надеюсь взломают колду новую может даже Вальхалу. я думаю все вы знаете да новинки этих игр В принципе Red Dead redemption уже есть но вы же знаете я полюбляю из репакеров только хатаба и жду именно его вот когда вы его репак выйдет тогда и начну прохождение а пока что у нас на очереди только дэдстрейдинг мафия а, что все, указал? понял. На банке все мы остановились. Если кто начну Найти менеджера. То есть пока что на меня никто не нападает, просто надо. Мы ведь все хотим вернуться домой живыми, Концовка и у нас и была, что мы сам банк этот сегодня. захватывали, хотел, да? Ну охрану мы, по-моему, там всего один, по-моему, тут жирный охранник был один. Ты будешь молчать, что хорошо? В смысле, что я делаю? Погнали за мной в хранилище. Проводите ты менеджера под прицелом. Ты какой-то алькапон, Ильянче. А кто Пусть стреляет? Я просто люблю деньги, а ты парень останешься жив, если не будешь дурить. Я ствол лучше возьму. Не нравится мне с дробошом ходить. Сколько там охранников? Нет, нет, Один. Нет, нет, нет, он нет. будет стрелять. Я не знаю. Мушку, он, он будет говорит, стрелять. Меня... Так что скажи ему, чтобы не рыбался. Все в твоих руках. И даже я. Три коня – это знак. Будет три охранника. Я уверен. я не понял, мы сюда же и выходим? А, все, Внизу. То, что должен. Верно, Шагай, давай. Я его сейчас Папа пристрелю. Рук Вы да ты лучше о себе как рукопашку применить, Хочешь я забыл. Да это уже опасно. Прикажи. Это опасно прозвучало. Если он знает про дочку, он по-любому пойдет. А если бы у него никого не было? Хотя и топ, я думаю, он испугался что такое денежку любит встретим охранника прикажешь ему положить ствол на пол понял понял Я думаю, он понял то что молчание знак согласия о security security слушай меня очень внимательно сейчас ты положишь свой хорошо подожди подожди как углу понимаю это, наверное, больно. <coughs> не, ну менеджер козел. Просто взял и подвел меня. Получается еще один, да, остался? Все, вроде все. Возьмите у менеджера ключ. Сейчас я патроны соберу. что немаловажная штука. И пойдем уже к менеджеру. Я так понимаю, это вот это большой сев будет открывать. Ключ от хранилища на столе. Не нужно убить. Я не хочу умирать. Ну зэ, он меня подвел. Я бы убил. Все-таки играю роль террориста, правильно? Не, я его конец убью. Ребят, только не судите меня строго. Это все-таки игра. И мне не нравятся люди, которые подсирают, поэтому. Ничего личного. я ж мафиозник, правильно? Капец, вот это денег. Жесть вообще. Не, но ну, менты, как выяснилось после некоторых серий, перед некоторыми сериями назад, если перемотать, да? Мы там <coughs> ментов положили уже сколько. Валим. А чё он идет пешком? Где бабки? Разберитесь с копами. А, бабки у того на этом. У него Томик, это бесполезно блин не знаю против томика идти это опасно я ваншот еще один ваншот еще один ваншот ваншот ванкил блин зря я птичку использовал очень рано очень рано ландшотим, пацану. Хорошо, еще один, получится остался. Но мне хпшек очень мало. А, все? Я хочу банкира убить. Мне все равно. Это принц... дело принципа. Не судите меня строго. И возьму томик. Потому что я думаю, без томика я не выберусь. Сейчас патрики, Патрики, аптечку вижу даже. Ничего себе, ничего себе. Вот это подготовили меня. Даже на высоком уровне сложности, заметьте, есть аптечки там рядом. пешка очень мало еще один остался все так так так так патриков у нас мало но я так понимаю мы через черный ходы да? хорошо да мне уже нравится и тачка подготовлена с этим машину это я могу да садись дебил. остановите его пока он не спешу. Ну да, сейчас бы медленно давай, закидывать мешок давай. Когда Куда? нас обстреливает. Че он стоит? Еще один подходе. Нам сейчас просто эти... Ой, пробьют туда. колеса Томми, сзади. Не знаю, смогу ли я выехать отсюда ну да, вроде смогу Блин, не люблю людей сбивать. Вот банкира этого мне не было сложно убивать, а людей сбивать не люблю. Не Где находится? В Окуде. Капец их за мной гонится. Я как будто на танке еду. Реально, мощь такая у тачки. Можно вот сюда, кстати, уехать, посмотреть, что здесь. Блин, забор не разбивается. Это очень плохо. Я не понимаю, как он с тамиганом не может, ну, нормально разобраться. Был бы у меня в руках, я бы уже всех бы пристрелил. Мне кажется, он продырявили мне этот колесо. Или нет? Хотя вроде не дыряло. Я не понимаю, почему мы так едем. дрифтим. О, это знак. Дирижабль это знак. Я поеду за дирижаблем. Ну давай, проезжай. Он еще бибикает на меня. Тип с домиком стреляет в копов, а... Гражданский решил побибикать на террориста. Жиза, Жиза, ничего не скажешь. Не, я так не смогу оторваться. Если он их не взорвет, я не смогу. У него бесконечные патроны, и он не может ничего сделать. Хоть сам бери и стреляй. Но это надо выходить с машины, а как я тогда оторвусь? Не получится. Капец, они с дробаша мне умачивают. Вы вообще ничего не видно. Серьезно, он разбился? Умер? Что-то у него маска от коронавируса или что это на лице? А, ну да, они же в масках были. Капец. Не ждал я такого исхода от них. Ребят, напоминаю, игра уже близится к концу, но, по крайней мере, насколько я помню, по первой части. Сейчас мы немножко поменяем, я думаю, все-таки маршрут мне не понравился, по которому мы ехали. Это тебе надо говорить, Томми сзади, ты с Томиганом стреляешь рвитесь от копов я забыл как и карту угу. нам нужно что-то вот такое что-то такое большая дорога то есть выехать сюда как метку поставить метку как поставить понимаю ладно в общем мне направо сейчас повернуть направо Просто я думаю, по ровной дороге большой я смогу от них оторваться. Все-таки по скорости у меня машина неплохая. Главное, чтобы ее не убили. Все остальное уже маловажно. А, его в а? Да я слышу, понимаю. Так. А -а -а. Направо и прямо все, да. Да, сейчас бы таксисту остановиться и высадить человека, когда террористы стреляют с ментами. Не, на самом деле вот, ну, жалуемся, да, там, ну, стримеры, просто игроки, проходящие игры. А представьте, как это на самом деле сложно воплотить все в реальность. Ну, типа, чтоб... Эмоции людей гражданских были совершенно разные и что реагировали на ситуацию Это же все реально сложно сделать Это игру очень много лет надо делать Какая бы там команда не была Реально это сложно Так что давайте я поумерю свой пыл И не буду придираться Так, отступили пацаны Главное, чтобы спереди сейчас не выехала Никакая машина ментовская. Он скрылся. Продолжайте искать. Вдруг он все-таки выдаст тебя. Он скрылся как. Чувак, который скрыл. Не, не смешно. Не смешно. Хотел пошутить, парни, но не смешно вышло. Типа вены, поняли? Праведно хотел пошутить. Что? Я мог стрелять? О боги! Почему я не нажал на курсор левую кнопку мыши? Я пропущу поездку. Я хочу сюжетку все таки как все это а Город узнавать я не хочу, поэтому пропустим сразу. еще чуть мы почти сделали Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Мне кажется, Солерия узнает об этом. Сто процентов. А как выйти с машины? А. Я уверен, что Солерия узнает. Уверен, на все сто. Кто еще вы в городе, есть? кроме них, никто... Не, не поверит Мы в богаты. себя, так Мы сказать. Богаты. Да... За старые добрые. Давай. <смех> Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду договаривать... Да ладно. Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй, Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки. Да ладно. <смех> Удачи. <смех> до завтра, друг. Я не помню первую часть Но что-то папа хоть кидал вам Что-то реально нечисто Я бы не доверился Я не бы не доверился, потому что Он предал братьев, он предал батю И как бы Что мешает ему предать меня Смерть искусства Я сомневаюсь, что он меня этот Смотрите Сдержит слово Явление Христа народу Я уж думала звонить гробовщику Извини. Просто полночи не мог заснуть. Я тоже. Ведь ты всю ночь ворочился в кровати. Ну, что натворил? Мне просто повезло с женой. Тут ты прав, боец. Я тут подумал... Да ладно. Сообщу в газеты. А что если нам втроем съездить на побережье? Серьезно? А работа? У нас в поле появились деньжата. Ха. Один из его дурных планов сработал? Ну, вроде того. Собирай вещи. Заскочу к поле и вернусь за вами. Что ты скрываешь, Томми? Ничего. Ну да, вы с поля вдруг разбогатели, а теперь ты хочешь свалить из города. Что-то не так. Какой смысл в деньгах, если их нельзя тратить? Дело не в этом. Ты дрожишь, даже просто стоя на месте. Ты нервничаешь от чего-то. Может, сам не знаешь от чего. Да, наверное. Разберись в себе, прежде чем идти к Поле, если причина твоих переживаний в нем. Mm -hmm. да кого, женщина, что ты ему советуешь Ему на да, день поделиться, что? все поделиться Или но время какое-то ну, Прошло значит, уже, я не увидимся. понял Не, ну для того времени У него женщина идеальная Знаете почему? Потому что не задает Лишних вопросов, ну там Где был, что ходил уверенно В нем, что там не изменяет Да, там ничего такого не делает Ну и он, видите, как такой семьянин. Ни-ни, все дела. Зайдите домой к Полли. Если можно, я пропущу поездку. Да. Хотя, представьте, он там может и с пулевым ранением прийти, этот... Тут жена тебя оп, как медик, заштамповала быстро. ну так иди отсюда парень из квартиры опять буяню а ah, ну ладно им все равно мои эмоции о кошка кошка котейку котейку я я поищу с удовольствием зачем мне бомж тихо что это было а, это я ящики, типа, кидаю. Котейка, где котейка? Давайте в поисках котейки. Зайдите домой к Поле. Я бы перечеркнул задание. Зайдите к домой к полю и написал бы задание найти котейку. Я думаю, было бы интереснее намного. Жалко, что разработчики не мыслят как преступники. Как я. Как э, 80% населения этого мира. В смысле, откройте дверь, если я стою здесь. Поли! А, понимаю. Ёпты. Капец. Не, ну я, конечно, знал, что он говнюк, но не хотел ему смерть. Вообще не помню первой части, чтобы такое было. Вообще не помню. Чё, себе газовая плита ещё там. Более. Это Сальери. Это Сальери больше некому. Он самый такой влиятельный в городе остался. И он просек, что сын и собрат его продал. Не стал делиться даню. Мне кажется, его уже ищет. Просто кто еще это мог быть? Больше некому. Ну-ка, интересно. Таксофона, да, кто-то звонит, или нет? Таксофоны были что время? А, да, были, были, были. Миссия, как то была возле таксофона. Сэм? Это я. И о том. Где Он. Он мертв. Лежит передо мной на полу. Две пули в башке. Вот черт! Я же звонил, чтобы предупредить его. О чем? Твою мать. Парни, вы же мне сто раз жизнь спасали. О чем предупредить, Сэм? Сальери! Он знает грабление банка. Ты в тюрьме, Том. Тебе нужно исчезнуть. Ладно. Капец! Так, вот это захватывающий сюжет. Э, Ты что? Мне нужны то сериал забрать семью смотрю. Нет. Нет, сюда нельзя. Хорошо, что я не помню, куда проходил. В 2000 х годах. городской галерее. Это единственный плюс плохой памяти. Увидимся. И. Спасибо, Сэм. Мне все равно жалко Ну он такой он прикольный был тем не менее что он говняшка он, он прикольный был Оли. мне капец даже расставь. мне обидно Но зачем сделали столько этажей может тут можно что-то еще найти Опа, писька, письмо точнее Не, ничего интересного Хотя прикольно было, если бы тут, знаешь, какие-то соседи тут что-то обсуждали, типа Или бабушки на лавочке сидели Проститутка пошла Я вызову полицию, что-то здесь не так Ходят слухи, а -а -а, что по лицу. Пацаны, вы что, этот звук выключили? Он такой, что ржал без звука. Видели? Отправляйтесь в городскую галерею. Кстати, у него тачка совсем другая была. Когда он на дело ехал, у него другая. У него... Или это же. Ля звук. Блин, классная тачка. Интересно, это он после ограбления уже купил? Давайте пропустим поездку. Как всегда. ну интересно скажите интересное разворачивается событие мне лично нравится и жарю это благо что я не помню сюжет пусть туда графика улучшенная но сюжет один и тот же с первой мафии Пролетись. так это я читал Конкстер. Что за конкстер? А это люди с Альери. Привет, Том. Сэм. Что нахер происходит? Ты и Полли. Я в трудном положении. Нихера не пойму. Знаю, Сэм. Прости меня, но мне надо валить из города. Поможешь или нет? Ну вот опять. Нуждаешь меня выбирать между друзьями и семьей. Ты ведь это хотел у Поли забрать? Вот твоя Нет, Намного больше. Там пол мешка, а ты мне дверь. Эти. Ты его убил. Ты убил Поли. Нет, друг. Поли сам себя убил. А ты, похоже, не очень расстроен. Просто я в настроении. Знаешь, у нас с Доном полное взаимопонимание. Меня сейчас повысят, и я нашел целый мешок налички. Да он знает про Френка, Том, и про Шлюху. Про Шлюху? Ты же сам по ней сох. Ты дал ей уйти, не я. Ты уж прости меня, Том. В нашем деле есть правило. Все это печально. Тан Сальери, конечно, очень тебя любил. Мы погрустим на твоих похоронах. Ты думаешь, что мне тепло стало на сердце. Но это не так. Ты просто боишься. Возможно. Но ты прожил бы намного дольше, если бы хоть иногда поглядывал через плечо. Прощай. Только не мучите его. Не, ну в будет... я сейчас их уделаю, это 100%. И буду бежать, скорее всего, за Сэмом. Да, я так и думал. Я так и думал. Не, ну двоих я пристрелю. Это несложно. Где-то еще что есть. Сколько их вообще? Хорошо. Неплохо. Сейчас бы в голову не попасть, я не знаю. А кому он говорил? Кто получит повышение? Отбейтесь от засады. Где они? Понимаю. Где же ты, Сэм? Сзади, что ли? Личного. А. Ли а если я его вот так убил, Не? Чего я сразу не среагировал? Может, можно было его без кат убить? А он будет как И этот, как босс? Да не я никого нахер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, капец он мне прошил. Ладно. Два выстрела с шота. Почему я, когда стреляю с шота, мне надо выстрела четыре? Тут чел просто в беге мне прописал и из укрытия. Ну ладно я наоборот люблю сложности без сложностей скучно и все так В смысле а чу капец типу в голову два раза дал два. не главное с дробаша убить типа вроде как с первого раза получилось это хорошо давайте дробаш у него отнимем сразу хорошо и получится за вот этой стойкой будет тип хотя не его не видно но был он точно здесь а по кому он стреляет кто там вообще стреляется Сколько у него ХП? Пять, пять выстрелов типа. Пять. Обход пойти сходить. ни хераси, ни хераси. Все понял. У вас все предусмотрено. А как он попал? Ой, ой, ой, ой, ой. Ну, вроде как хпшка восстанавливается. В смысле? <смех> Подожди! <эй. смех> И надеюсь, оно, да, нормально все. давайте сначала с одним разберемся все-таки. Теперь а, есть, второй. Ну, вроде хит есть. Я не знаю, почему я не умираю. Я дробаш на Томик поменяю сейчас. 35 патрон. Хпшки надо, срочно нужна хпшка. Я думаю, это последняя, да, наверное, скорее всего, комната он здесь ховается, А там хз. Ого. Ого. А с чего он меня прошел? У него Томик? Или пистолет? Подожди, подожди, что ты делаешь? Блин. Да? Да, что ты делаешь? Капец. Он, короче, чтобы вы понимали, укрытие делает не там, где надо. О, теперь нормально. Хорошо, еще один. ай яй Не, нормально, в волову, по-моему, попал даже. Молотов. Подожди, а если мы... Он же ж потухнет, я надеюсь. Да. Куда все-таки бежать? Так, тут... О, аптечка. Без аптечки я никуда. Из -за дома Патрики собрал. 37. 37 это уже тема. С этим уже можно жить. Капец у него охраны, да? Так, прикиньте, это, это даже не дом Савери. Это даже не Сальери, это всего лишь Сэм, который просто помощник. И у него такая охрана. Интересно, и что, можно его сейчас убить? Понимаю, понимаю. Давай чуть-чуть восстанавливай. Я сейчас сделаем его. Мне кажется, он дальше просто отбегать будет. Дальше, дальше, дальше. Епты. Охренеть, охренеть. Без прицела, ноузум просто. Какой коктейль? Алло, я не хочу. <с åk> такой призрачный мафиозник ого, отсюда начинать прячь нет, тут нельзя походу, поэтому а, по нему еще стрельнуть надо, я понял Если таки наверное, Томик брать не буду Но смысл А, у меня патронов нет Класс, класс, ничего не скажешь Там же, же получается, еще один, да, должен быть сзади Да, вот он Ну, не знаю, с дробоша у меня нет шансов Дробь все-таки сильно растягивается О, сам себя не послышал, Севинская. Ага. Привет. От меня! Да ладно. Он шарит, да? Заметили? Он реально шарит. Он понял, что я по нему стреляю. Да блин, что за прош... прошивательство? Как он мне так? Не надо. Да елки, палки. Не, ну так нечестно. Или я нормально. Я живу? Я живу. Повезло. Реально повезло. Ну, у не ⁇ все равно хпшки не отнимаются. Опять коктейль. Сколько у него? Вопреки всем законам физики А патриков-то все меньше и меньше Это я обхожу укрытие О, да Что ты делаешь? Сраный агент Блин, а прикольно упал. Реально прикольно упал. Интересно, видели? Прям так, ну, притулился к стене такой и начал вниз снижаться. Прикольно. Мне понравилось. По физичке. По физике, по химии. Так, это, получится вот этот коридор мы не смогли пройти, да? Он вот здесь и... Если меня не ошибаюсь, я... нет справа. Блин, ну юшка прикольно сделана, такая юшка крови и все брызается. Это молодцы, это четко было сделано. Ёпты. Да ну. Смотрите, он сейчас еще встанет, он сто процентов встанет. Да, ну конечно, конечно. изменить сложность не принципы так мне главное ему сейчас хп-шку избить один выстрел сделать все и давайте собирать просто много патронов на пистолет в принципе неплохо так, сейчас этого еще угандушим. Четыре патрона у меня есть. В смысле? Снова не пофартануло, пацану. На одном и том же просто уничтожается сам. Хорошо, давайте с Томиком сыграем. Только я думаю, лучше с ним в конце, да? Когда много типов тогда нападает под самый конец. ног пацан чуть -чуть моего это я могу в этот раз мы быстренько видите как по феншую все как надо так он получится здесь до да? а гранат у меня ди, -ди, -ди, -ди не надо подожди Борги. Не, ну мне не нравится. 21 век. Почему не сделать, чтобы, ну, типа с двух пуль убить там? Ну, высокий уровень сложности поставить и, и скил ему высокий, и все. Ну, нахрена делать, чтобы, типа, с пистолета убивать, я не знаю, с пяти-шести пуль? Ну, это дико. Это реально дико. Хорошо. Я не ожидал. Я не ожидал, что так будет. Вроде все, да? Все. Надо автосохранение, чтобы какое-то прошло, потому что на томике вообще ни о чем. Ничего не осталось. Что такое лупара? А, дробовик вот этот. Не, не хочу я дробовик. полуавтоматический пистолет. Ну, а мне такой же шфродей был. Или я шума Пошел нахер. <смех> ты не понял. Это когда? Можно пруфы. Пруфы, плиз. Да ему же в шупу три раза попал. Я не знаю, как он живет. Чего за звук? Ч за звук? нету да ну ладно что никого не осталось Не, он классно прошивает я не знаю как на высоком уровне сложности с ним сражаться нас Тебя? Может быть. А я с вот этого главного типа сейчас убить Папа. хорошо Блин, капец, он чудит. А это что было? Что это было? Ничего не понял, но очень интересно. Все видели это? Я так понимаю, сейчас мы убьем Сэма и, скорее всего, сразу поедем с Элиери. Посмотрим, сколько будет лица серии. Может быть, сегодня уже и пройдем. Что никого не осталось? Это еще не все. Ну, ну, Сальери нас обманывал. Седя? Может быть. А, я стараюсь а он бомбы, гранаты кидает. Все, я вспомнил, я вспомнил двухтысячных прохождения. Он под конец, он тупо гранатами будет меситься. Они у него бесконечные вообще даже не имеет смысла каких-то местах других сидеть только здесь потому что он не докинет сюда короче надо сначала всю его охрану перебить но. я не знаю все-таки хаешки летают я лучше с ним постреляюсь Я убил типа, он говорит, пожалуйста, нет Нормально? Вот он лежит и говорит, пожалуйста, нет Я? Чью твою? Не было такого Так Ого В ногу попал Физика, где ты? Что с тобой? Хорошо, что голову, когда высовывают, хоть могу что-нибудь испытать себя попробовать. Давайте попробуем ваншотнуть его. Три патрона умать его у голову. Три патрона. А, где он? А, он дальше в коридорчик побежал. А ты метки, Том! Я в курсе. Это, Столько лет-то в папке играть. Парни, валите его! Какие парни я всех перебил? А, еще есть. Ну окей, у меня Томик для вас есть, парни. Еще вопросы? Матросы, где же ваши вопросы? Ой-ой-ой-ой. Но этого я лучше с пистолетом. Тут ландшоты будут самое уместно. Я не вижу смысла на средних дистанциях. На средних дистанциях тратить Томик... Капец, тип просто неожиданно выходит И с одного хита Просто убивает меня свыше Трех, 3... нет, тридцати процентов ХПшек Ну ничего, я думаю Сохраняшка близко Я тогда его стомика лучше убью А может лучше подождать По таймингам Мне кажется, мне он не выйдет. Либо зайти вот сюда за эту. Давайте это так и сделаем. Слышу. Хорошо. Потому что неожиданно у меня нет шансов. Неожиданно он бы убил меня. У него очень... А, это тупик тут. Надо было все-таки сюда сразу идти. Что-то он молчит. Кровью. О, все. По-моему, кому-то приходит конец. Я думаю, сейчас даже стрельбы не будет, сейчас будет разговор, знаете такой. В конце вот это признание, почему он это все сделал. Вот что-то такое будет. Нет? Все, мы один на один или, по-моему, мы один на один остались вот гранаты как он через стенку это вообще он или кто-то надо когда у него перезарядка проходит хитро да Не, на самом деле жалко, жалко. В этот раз никто не отвезет тебя, я врачи. погрузился в эту историю и не хочется терять типов. Он жалко, он что, что вирус, предали друг друга. Отпусти меня. И и я скажу сальери, что ты мертв, и ты исчезнешь, как Фрэнк. Ты не высовывайся, чтобы не спалиться. Ладно. Не, ну я хочу его Что пожаловать. Я не хочу. Убивать не хочу. Он скрывался в Европе. Понятное а, дело, это жажда этот... денег. Все. Начал ставить на собачьих бегах. Один друг семьи узнал его. Альери... Я банкира этого слил. Послал команду. А его семья <кười> Боже <кười> Ну да, семью убивать это слишком Ты не сможешь, правда? Этот голосок в твоей голове Давай я, дай управление мне, я смогу Наверное, звучит как голос дочери или Сары <связать> он запрещает тебе выстрелить. Зря он это сказал. И ты не можешь себя заставить. Твоя странная болтовня упрощает мне задачу. <связать> <связать> мы классно отрывались, скажи. Помнишь, как-то я, ты и Полли мы... Хорош. Неправильно, а тем более он Поли сейчас назвал. Сам же его, получается, убил, и он думал, он как-то смягчит, сделает воспоминаниями, так чтобы он его не убил. Серьезно? Если б он не причастен был к смерти Поли, я думаю, можно что-то было замутить. А так этот дебил взял воспоминания. Кровавые деньги. Я понимаю, что О, вот это вот общение. Хочу помочь твоей семье, но я буду бессилен, если ты не дашь показания в суде. Ты ведь понимаешь это? Придется сидеть там и смотреть в глаза Сальери, Ральфи, Винни, может быть даже отцу Сары. И по правде я не верю, что ты решишься на это. Я сделаю все, что нужно, но вы должны. Увести мою семью подальше и сделать им новые паспорта. Придержи коней. Пройдет немало времени, прежде чем Сара сможет щеголять новым именем. Простите, что потратил ваше время и свое. Мне пора валить. Стой, Том. У меня тоже семья. Жена, четыре сына. и что им не угрожает опасность, как ему. Рыжики близнецы. Да. Так что я прекрасно понимаю, что ты чувствуешь, ты весь извелся из-за них и боишься потерять кого-то из близких. Но это дело станет одним из самых громких в городе. Оно займет годы, и я не уверен, что смогу так долго тебя защищать, учитывая ситуацию. Все хотят кушать, да? Даже грязные копы. Не хочу тебе врать. В городе есть порядочные копы, но их немного. И если выбирать, кто из нас получит пулю, знай, моя жена не вдовеет. Для меня это важнее, чем спасать твою шкуру, но я постараюсь. Вы отлично делаете вид, что в этой истории вы ничем не рискуете. Но речь ведь идет о вашей карьере. На самом деле, неважно, буду я жив или мертв. Вы раскроете дело Морелла и посадите Дона. Оставите след в истории. Только не думай, что знаешь меня, Доми. Солери самое место за решеткой. Я помогу тебе, а ты поможешь мне его закрыть. Вот и все, парень. Что ж, договорились. Пепилах. Ну это конец уже. Подожди, подожди, пилах, это ж вроде. Предыстория, не? А, да-да-да. Другой жизни. Кое-кто сказал мне, что семья. А, нет, это слабая. Это умеет 51 нож. Думаю, он был прав. Ведь Все, что я не делал. Хорошее, плохое все ради семьи я предал людей которых считал друзьями и взял нелегкие обязательства тю я думал целых восемь лет я провел один Но... я думал ну типа нападет на долл найти себя там как-то будет сотрудничать с ментами. Интересная концовка будет. Надежным мужем. он просто ментами и его сдал и все. Отцом и человеком. Сейчас, став намного старше и слегка мудрее, я вижу, что семья это огромная слабость. Но еще это огромная сила Жалко, конечно, что никто не выжил Ну, с его семьи, мафии Ради нее мы по утрам Ну, не каждый из них был Харизматичный какой-то Типа. в Сэм Пусть, интересная она, кажется, личность она, кажется, не была не Более стильный. еще интересней Семья не дает нам упасть Когда у нас уже нет сил идти Мистер Анджело? вита с другом ля прикольно да. мистер сальери передает привет капец капец вот тебе. У вас не тронут Папочка. Теперь они вас не тронут. Помните этих типов с третьей мафии? Помните. Деньги. Работа. И даже друзья Я думаю, по сюжетке, Все если бы дальше продолжение было, ну, два сына семья, мстили бы за него. Не, ну печальная печальная концовка что сказать грустная очень все-таки типом которым ты играл и его рисковали так плюс на глазах у семьи это страшно печально причем причем он отсидел 8 лет я так понимаю стал законопослушным гражданином и как видели, просто поливает свой сад, то есть не делает такого ничего. Даже махинаций никаких не делал после этого, чтобы не сесть в тюрьму. Но, тем не менее, ответочка пришла. Ну вот и все, парни, мы прошли эту замечательную игру. Очень интересный ремейк первой мафии. Хорошо, что я забыл забыл всю сюжетку, когда проходил игру в 2000-х годах. Я этому очень рад. Игра очень интересная, и если хотите поиграть, играйте, не пожалеете. Ну, у а кого не тянет ПК, просто скачайте данную игру, это же та же сюжетка, просто 2000-х годов. Я думаю, она потянет даже на Тетрисе. Ну, а с вами был я, Займан. до скорых встреч, парни.